Дорогие партнеры, поздравляю от всей души вас с Новым Годом. Говорю вам большое спасибо, что вы с нами. Желаю здоровья, желаю успехов. Дорогие наши партнеры, уважаемые коллеги, от всей души поздравляю вас с Новым 2018 годом. Желаю вам благополучия и процветания. Пусть в вашей жизни... Появятся новые вершины, к которым вы с радостью будете стремиться. Пусть успех сопутствует вашим делам. И помните, вместе мы сила. С Новым годом! Уважаемые партнеры, поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю в Новом году потрясающих успехов в личной, общественной и деловой жизни. Желаю материального благополучия, процветания. В гармонии в сердце. Благодарю вас за то, что, несмотря на различные катаклизмы в образовательной сфере, вы делаете успешный набор. Желаю вам расширять контингент. Желаю вам платежеспособных студентов, желающих учиться. Желаю всего самого доброго. Хотел бы сказать, что сейчас в сфере образования, скажем, языком мореплавателей идет шторм. Но с одной стороны, это, конечно, он может и сломать мачту и разрушить лодку, а с другой стороны, что он является источником э, такой энергии? Вот и мы э, будем пользоваться этой энергией и надеюсь, что на благо это все будет происходить. И, как вы знаете, в этом году начался, а в будущем году серьезно продолжится вот, новый большой проект э, постройки колледжа мирового уровня. Все вы будете принимать в этом участие. И традиционно желаю вам успехов здоровья в новом году и желаю проникнуться теми идеями, о которых я говорю и говорит весь коллектив, что стать драйверами изменений внутри организации, а, и тем самым помочь и городу и республике. И мы сможем это сделать вместе.